Этот салат с успехом может заменить полноценное второе блюдо, ведь он содержит и гарнир в виде фасоли, и мясной в виде ветчины, пикантность салату. Сухарики в салат рекомендую добавить в самом конце, непосредственно перед употреблением, чтобы они не успели размокнуть и оставались хрустящими. С помощью сухариков можете варьировать вкус готового салата. Любите блюдо поострее? Берите острые сухарики, любите классику? Добавляйте классические соленые сухарики, мне первый вариант нравится больше. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. 1. Ветчину нарежьте соломкой. 2. Огурцы также нарежьте соломкой, перемешайте с ветчиной с глубокой миски. 3. С фасоли слейте жидкости, добавьте в салат. 4. Заправьте салат майонезом и перемешайте. Ставим лайк и подписываемся. 5. Последними добавляйте сухарики. 6. Приятного аппетита! Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. А теперь ингредиенты. Консервированная фасоль, 420 грамм, красная, ветчина, 300 грамм. Соленые огурцы, 250 грамм. Сухарики, по вкусу. Пачка, зелень по вкусу, укроп, петрушка, майонез по вкусу, соль по вкусу, перец по вкусу, количество порций 4. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк, заходите снова.